Добрый день. Я хочу рассказать про антилепидный чай, потому что ну, на собственном опыте получил очень интересный результат. Дело в том, что у меня с юности была язва для носки кишки, потом гастрит, наверное... Известно питание в студенческой среде, когда там путебродики одни, да в армии кислый хлеб там и так далее. Вот. Ну и собственно получилось так, что годам к 22 я уже имел изжоги практически каждый день. Поэтому таблеточки у меня были всегда припасены. По-моему, амепрозол называется, но они там разные по-разному называются. Вот. И после того, как купил в интернет-магазине чай телепидный, буквально через две недели у меня было очень сильное обострение обострение мишенька это мой маленький фазер обострение э, было связано с тем что каждый день были сильные сильные жоги чуть ли э, с утра до вечера вот и где-то так продолжалось дней 5 а потом резко раз все прошло и э, не успел глаза моргнуть как оказалось что ну, в общем, если сказать результат, то пузырек таблеток, который у меня был, он год стоит полный. Так, и я новых не покупаю, новых не приобретаю. За год у меня жога была один раз. Ну, для меня это уникальный результат, поэтому вот я хотел поделиться с ним и рассказать. Все, спасибо.